Так, ну что, погнали. Всем привет. Значит, ответ Чемберлену в юбке <соценно> такой серьезный обстоятельный. Видишь, как я серьезно расположился. Это, так сказать, явно не на три минуты. Значит, а что будет в этом в этом видео? Будет ответы на вопросы, которые несколько раз мне задавали разные девчонки, которые как бы желают участвовать, понимают, что есть необходимость подтянуть свое ясно-говорение, но при этом есть определенные вопросы. И вот я их немножечко суммировал и поотвечаю. Потом я выдам некий список вопросов, которые важны для вообще для видеосъемки и тем более для ясного говорения ясно, понятно говорить, чтобы нас понимали, чтобы это было классно. Для кого-то это будет чек-листом, и даже если, если даже ты ко мне не пойдешь в, вот, в интенсив, то как бы, если выпишешь это по пунктам, будут такие реперные точки, на которые можно опираться, обращать внимание какое у тебя в этом моменте состояние. Вот, а может быть, переслушав какие-то моменты, я как бы частично буду менять точку установку на какие-то вопросы по чуть-чуть итак погнали значит первый вопрос был можно ли пройти данный практикум тренинг позже ну любой вам товарищ из онлайн скажет нет никогда Не, ну я так не скажу скорее всего будет скорее всего да конечно тем более что он классный это, это ясное говорение штука классно вопрос когда не знаю, честно, потому что нахлестывают новые новые идеи, у меня там еще сейчас разработка еще классные штуки такие просто бомбы, поэтому честно не знаю, когда-то будут точно будут. Так, не хватает внутренней информации, такой социального доказательства для принятия решения. Было бы здорово, если бы были результаты учеников, студентов. Здесь немножко сложная штука, ну, как бы в каком плане сложная? Для меня сложная формально формально можно сделать попросить сделать какую-то самую дурацкую запись и потом показать по результатам здесь меня смущает что что это на самом деле я лично сам чувствую что это формально как бы сделано ну вот с одной стороны с другой стороны есть другой момент но немножко человеку выставляться в дурацком положении, как было, как и как будет, ну, тоже немножко не совсем. Не все готовы на это, конечно. Вот. Это с одной стороны, с другой стороны тут такая штука. Я уже это неоднократно замечаю. Вот буквально вчера прилетела. Эмилия пишет после прошивки. Оно все взаимосвязано. Кто знает перепрошивку, значит это подготовка снятия с барьеров в голове по работе с камерой и технологические какие моменты. Пишет, желтый, блин! Я... это месяц прошел. Как ты был прав! Блин, как кайфово снимать с руки! Я жужжал-жужжал с руки, девочки, хорошо это, это хорошо, но с руки, вы же не студийные ролики пишете, это совершенно другой формат. Спустя месяц получилось, что она попробовала и до нее докатилось вот это сознание. Как? Что? Она почувствовала кайф, насколько это проще. Здесь и сейчас. бац Взяла и сняла. Класс? Класс. Поэтому некоторые социальные доказательства... ну На самом деле надо с этим работать. Если вы знаете, как в моей теме, кто в курсе, сделать вот это вот социальное доказательство по каким-то направлениям до и после, ребята, буду благодарен, с меня обратная помощь будет однозначно. Так, надеюсь, ответил. Вот. Значит, такой вопрос был. Вот сомневаюсь, я ведь вот когда спокойно все хорошо говорю, нормально говорю, ну вот, и даже говорят, что я здорово говорю, когда пишу, тоже все получается красиво и так далее. Здесь бы я так ответил. Конечно, конечно, когда спокоен, легче говорить. Это не означает, что ты идеально говоришь. Но даже если ты хорошо говоришь, а мы поговорим дальше внизу, что такое хорошо, что такое плохо, то это совершенно не означает, что когда ты будешь в состоянии нервозности, неуверенности, в состоянии, когда тебя колбасит, что ты будешь также хорошо говорить. Если у тебя заложены технологические моменты определенные, то, скорее всего, да, ты будешь... Вот если два человека у одного заложено, у другого не заложено. То, конечно, у которого не заложено, его вообще размотает. Он будет чушь нести. У которого заложено, это хотя бы, может быть, чушь будет, но такая, вменяемая. Взять в случай случае внешне выглядит как-то так нормально. Но, по поводу текста. Ну, конечно, текст текст извини меня, мы сидим, пишем, мы блин, по 20 раз переписываем, слова подбираем, формулируем, возвращаемся туда и сюда. Это совершенно другой процесс. Не надо его сравнивать. В говорении важен момент спонтанности. Кроме технологических моментов. И там, и там. Спонтанности. Умение видеть, видеть целостную структуру. И там, и там. Но здесь это еще более быстро надо делать. Это мозг должен так генерировать, выдавать. Немножко другие процессы, совершенно разные. Поэтому как бы не надо сравнивать одно с другим. Сказать что-то внятное сложно. Но это вот... Но это, с одной стороны, самооценка внутри. Нам зачастую кажется, что мы то, что мы делаем, хуже, чем как это кажется людям со стороны, может быть, все достаточно внятно. Не, но если, если есть внешние признаки, когда переспрашивают, уточняют, отказываются, да, допустим, ну, самый такой плохой, то скорее всего да, ну, за исключением отказываются. Отказываются, это может быть не понятность говорения, не внятность, а это может быть отсутствует сбор информации точный, то есть ты не, не то человеку предлагаешь, что ему нужно, это объективно. А так, тут отчасти самооценка. А что такое внятно? Поговорим в этом позже. Опять же, да, что такое внятно? А, особенно перед камерой. Конечно. Конечно. Говорить-то мы все говорим. Хуже, лучше. Вопрос такой. Но как только включается камера, у большинства из нас возникает нечто. Нечто. Вот я даже вот пофигист, да? вот, мое данное видео транслирует полный пофигизм и расслабон для того, чтобы и вы поняли, вы, смотрите, вы до сих пор смотрите вы же не плюнули, что «А, желтый развалился, всю какое говно ушел, ну тут вот дальше там симпатия, потому что есть какая-то симпатия, есть какое-то доверие, да? И это на самом деле, да и кстати, даже сейчас, находясь вот в таком вот развале, я выполняю некие классические э, моменты съемки. Даже сейчас. Но при этом а моя задача вот таким видео, которое я сейчас делаю отчасти, вам транслировать, что так можно. И это не делает вас хуже, это не делает вас менее экспертными. Но я что хочу сказать, мысль-то вел к чему? Потому что вот даже сейчас, находясь вот в таком вроде бы расслабленном состоянии, конечно, я улавливаю момент, что а, ну вот, а, у меня большой текст, как бы, ну не текст, вот это подготовка, я к этому еще вернусь, да. А, я не могу разговаривать 40 минут, мне надо выдавать текст интересно, как-то живенько, быстренько, да. У меня есть какая то уровень ответственности, потому что я не хочу переписывать по новой и так далее. И вот волей-неволей уровень вот этой ответственности, неврозика, он поднимается. Даже вот в моем расслабленном состоянии. Я не говорю, что я психую, нервничаю, но ответственность повышается. А если ты еще немножечко нервничаешь, если ты не уверен, а, а если, если, если, если, если, ну все, жопа. Новый год приплыли. А, а при отсутствии определенных навыков, технологических подготовки мы об этом и так далее, и так далее, догнали Чуть-чуть не в и, и поплыл. Не буду говорить, как что, почему. Э, кто я? Симпатия. Ну это важная штука. Он ну, просто был сказал, что ты вызываешь симпатию. Ну, с одной стороны, приятно, с другой стороны, надо понимать э, реально, ребята, это как бы не совсем относится к сегодняшней теме, но давайте я это скажу, мысль. Ребята, девчонки, мальчишки, коллеги, ну не можем мы всем нравиться. Ну избитая, избитая мысль, это извините. Ну вот я, например, вот могу по себе сказать, я абсолютно вот. Кстати, я как лакмусовая бумажка в этом плане. Когда 20 лет назад, там в 2000 году я одел желтую, да даже до этого, ладно, еще, еще конкретнее ситуация. Где-то в 96 году примерно, не помню, 96 7 не помню, я побрился на Вот ну, Была там причудо, это отдельная тема. Побрился. И как сейчас помню, знаете, как вот люди, ну кто помнит, да, что такое 90-е годы? Лысый, это значит кто? Откуда? Отсюда. И вот так тыкают пальцами. Ребята, тыкали пальцами. И желтый тоже тоже сам. Что... Так вот, история была очень коротенькая. Захожу в троллейбус, сидит бабушка там с, с ребеночком, Вот И такая тихонечко говорит. Посмотри, вот видишь, дядя, пусть я плохо везти, А вот такая же. Ну, в смысле, что тюрьму заберут. <свык> Нормально, да? То есть негатив. Я желтый хожу. Да у меня прилетает периодический отзыв, ты на себя в зеркало смотрел. Да, я старый, усатый, тут не все у меня в порядке и так далее, и так далее. Сейчас вообще я развалился. Кто-то скажет, фу, какое говно, я пошел отсюда. Кто-то скажет, блин, нормальный чел наш, нормально. Поэтому симпатия это очень важно. На симпатии мы добиваемся в том числе, как человек говорит, с сплошным текстом или точке с расстановкой мы еще вернемся к этому понятно или запутано бла-бла-бла сплошная вода или есть какие-то проблеские идеи так я хотела бы научиться говорить но не в приказном тоне а вот именно как-то вот влиять людей как-то мягко вот это была мысль. И еще одна, хотелось бы владеть искусством речи. Ну вот, то есть как бы имелось в виду, что я как бы даю искусство речи. И поэтому вот мне бы было интересно это узнать. На самом деле, ребят, давайте так скажем. А про приказы это вообще не ко мне, на самом деле. Как бы вообще совсем не ко мне. Про искусство речи. Я, может быть, что-то недопонимаю про поводу искусства речи. Надо будет, кстати, наверное, залезть, посмотреть вообще, что там дают на искусстве речи. Я сам ни разу, честно говоря, прикусом не заканчивал, специализированный по искусству речи. Но у меня есть предположение, что я не занимаюсь искусством речи. Это вот не ко мне. Вот слова обороты, прямо лексические сочетания, там, прозелогизмы, эпитеты, парабла. Вот нет, нет, нет, это не ко мне. Возможно, да, это как элемент ясного говорения, прям красочное говорение, это не ко мне. Вернее как. Во всяком случае, в данном вот данном ясноговорении, я на это акцент не делаю вообще. Ну, там, чуть-чуть. У меня немножко другое. Вот, и вот отсюда теперь переходим к следующей теме. Тот, который может быть у вас для чек, как чек листом. Если есть интерес, значит берите листочек бумажки, фиксируйте себе. Прямо пум-пум-пум. Вот. Чтобы у вас потом я буду говорить давать какие-то штуки и делать пояснения по ним, чтобы у вас-то как бы в голове потом всплывало, о чем, чем было речь. Теперь я как бы пробегаю по, по самому, так и, так и не определился, интенсив, практика, что это такое? В общем, по ясноговорению, кстати, должен сказать Леночке огромное спасибо. Я оставлю значит, ссылочку на нее, которая придумала, изменила мое название ясноговорение. Придумала это солнышко. Благодарю тебя, Лена. Ну, вот. Поехали. Значит, я выделяю в ясноговорении три, три, три таких э, кита, на которых оно строится. Значит так, первое отношение к себе это в основном конечно голова это у нас в голове отношение к себе мы все дружненько делимся на тех людей которые считают что я герой звезда и мне насрать на все что кто-то говорит и вперед ломится и так далее и так далее молодцы круто это не означает что мой тренинг может быть им не может быть бесполезен очень даже полезен но у них вот в плане самооценки, все в порядке. У большинства же из нас начинается внутреннее вот это вот отношение к себе. Вот, я не так говорю, а вот, мне кажется, меня не понимают, а то, все, 5 10. Это может быть объективно, может быть субъективно. И здесь очень важно, <связано> вот у кого, смотрите, ребятки, у кого есть такое, что вы как-то сомневаетесь в чем-то, значит, ваша задача, ну, извините, туп -туп тупая вещь, Просто спрашивать. Ну, ребята, задавайте вопрос. Ребята, а пора, понятно ли я говорю? А понятно ли, что я сказал? А нужна ли добавочная информация? Ну, просто спрашивайте. Если и смотрите на ответы, если вам там большинство говорит, да, все нормально, классно, значит, все в порядке у тебя. Дорогой мой, не парься. Ну а если говорят, да, вот хотелось бы уточнить то-то, уточнить то-то, ставь пометочку, где, в каком месте, бляха-муха, переспрашивают. Значит, в том месте, может быть, что-то не договорили, что-то не доформулировали. Во всяком случае, формируется некое достаточно объективное отношение к тому, что ты делаешь. Ну, вот. Значит, отношение к себе, еще один момент. А это что такое? Что пришло там сообщение какое-то. Второй момент отношение к себе это голова, завышенная оценка. Завышенная от ожидаемая оценка внутренняя. То есть критерий оценки нашей деятельности мы себе как-то неправильные выставляем. Мы там. Ну, это, честно говоря, банальная вещь, ну, сказать вроде как надо. Но, но почему мы должны говорить, как великие мира сего? Без разницы, положительные герои или отрицательные герои. Сталин, Гитлер, не знаю, Муссолини, Черчилль, там, я не знаю, вы до любого говорили, Ленин. Ну... Во-первых, мы так не должны. Мы никто не собирается делать революцию из вас. Давайте реально скажем. Давайте не будем все это трындеть. Я сейчас... Чего захвати маленькое там количество людей. У меня амбициозная цели хорошо, конечно. Как... Вот, поэтому... Э... Говоришь, слушают, уже хорошо, уже молодец. Значит, уже молодец. Вот, и не надо себе ставить таких вот завышенных планов. Вот, внешняя реакция. Вот это чуть-чуть уже говорили. Здесь опять же возвращаемся к тому, что больше и больше спрашивайте, уточняйте. Вот в рамках тренинга наших встреч. А мы. Э, я буду спросить вас всем друг другу давать обратную реакцию. Это кто сбыл у меня на тренингах, есть такая тема. Перфекци, перфекционист. Спасибо Кате, Катерен, Кате, Кате Бондаренко за слово перфекция пофигизм. Вот. Это вот важно в отношении к себе. А, но здесь вот перфекция пофигизм это когда есть перфекционисты, есть пофигисты. Есть, вот этот перфекционист и есть творец. Ну, это вот шизофрения. А, и. Еще его называют выгнать тараканов. Да не выгонишь ты тараканов. Ты одних, одних выгнал, а другие прибежали. Вот с этим перфекционистом, как с тараканом, его не выгонять надо, его нужно оставлять, а с ним нужно просто договариваться. Его задача нас не пускать в сложную зону. Там, где мы можем что-то себе поломать. Психологически или физически без разницы. Вот его нужно накормить. Чтобы он убедился. Что Чувак, тихо, все нормально, блин, ты молодца. А как это можно сделать? Только обратной связи. А как можно получить обратную связь? Спрашиваем. Понятно? Да. Непонятно? Нет. Какая еще требуется информация? Какой информации не хватает? Что повторить? Что уточнить? Как вам в целом? Насколько вам понравилось сегодняшнее вот... Насколько было структурно? Насколько вам показалось системно? Насколько показалось доходчиво? Давайте вопрос. О, кто-то меня вспоминает, аж увлекший. Технологические моменты. Ой, вот тут, вот тут целая гора вещей, которые мы прорабатываем. Поехали по пунктам. Начнем, значит, подготовка. Ну, я затрону сейчас два момента: подготовка и процесс подготовки значит вот пишем себе время жирными буквами время здесь вот по поводу времени есть некая такая пропорция диспропорция я ее давно заметил чем больше время на подготовку на муссирование на обмусоливание бла бла бла бла бла тем хреновий не результат отношение к этому результату. Чем больше мы тратим на подготовку, тем хреновее наше отношение к тому, что мы делаем. Почему? Да потому что ты, блин, затратил тонну времени. Причем. Если бы ты это время затратил на более простые привычные дела, ты бы там получил офигенское количество результатов. А тут ты, блин, да да да да да да да да да да и потом, блин, ты же ожидаешь, что ты ожидаешь... вау! А какой там вау! Если там отношение хреновое, самооценка низкая, если технически там понаделал реальных ошибок, которые действительно не очень хорошо, да и вообще не совсем все еще нравится... И что? Приходим к чему же? Я не хочу это делать! Я не хочу заниматься этим говном! Блин, это не мое! Я не умею! Вот такой жирный минус! И, соответственно, следующий шаг. Где? За горизонтом. Это не то, о чем вы подумали. Я тоже подумал. Вот. Значит. Надо делать так, чтобы подготовка была быстрая. Вот все, что вам нужно сделать для того, чтобы... В выйти с речью для того чтобы там а, придумать текст чтобы создать контент чтобы отснять видео все что вы хотите сделать нужно к нему идти максимально быстро а соответственно легко результат будут надо ну что ты делаешь тут пять минут и тут раз все готово молодец круто помчался нормально нормально они значит на каких где провалы по времени происходят технически если мы говорим вообще о съемке да не только о ясной а ясной говоренья это в том числе тут все взаимосвязано сейчас, сейчас попытаюсь сформулировать если у тебя не готова камера если у тебя не стоит рабочее место если у тебя не, если ты сука настраиваешь пол полтора часа блин свой макияж я не знаю одежду блин я не знаю свет фон настройки камеры и так далее и так далее в жопу все это. Все. О а каком можно говорить ясно говорение с таким настроением состояния? состоянием? Все должно быть готово. Все должно быть настроено. Раз, два и вперед. Я просто... Я, я помню свое состояние после 20 лет опыта публичных выступлений, когда я первый раз вон там в коридоре у себя обосновал этот самый, с каким-то этим самым, камерой какой-то, с какой-то и еще никак не эту лампочку здесь поставлю, лампочку здесь какое-то говно получается. Я, блин, сука, пока все, пока все включишь, сука, уже говорить ничего не хочешь. Уже тошни, блин. Какое жопу ясно говорение. Ребят, отчасть. Следующий момент. Контент, идея. Это мы будем делать. Я буду ваши нейронные связи шевелить там в мозгу. Чтобы они начали вам выдавать идеи. Это реально. Есть технологии. Есть технологии, которые здесь и сейчас выдают идеи, но. Я по себе замечаю, по тем с ребятами, с кем работаю. Начинают внедрять определенные вещи. Что-то там где-то перещелкивает. Я в мозгу не был, не знаю, не видел, как это происходит. Но я вам могу честно вот по себе сказать, то, что вот я знаю на 100%. <как> У меня вот с генерацией чего-либо... Хоть каждый час пиши что-то. Другой вопрос, что... А, вот как и у многих, так, нужно ли это, не нужно, это как вот хорошо, плохо, я, ну, не знаю, Но я в последнее время начал себя отпускать. Давайте вот так. Говно отсеется, нормально останется. В конце концов. Вот. Но как, как генерить быстро? Причем это же связано там и дальше будет. Вот ты изгенерил, да, сюда. Раз, идея пришла. А потом же ее надо быстренько как-то в структуру упаковать. Раз, оп, чик, чик, оп, уже готово, готово, чик. Опять же время. И чик, оп, готово. Все, молодца, вперед, делай. Говори, записывай, что-то делай. Ну это, это комплекс вот этих нюансиков. Сюда же следующий момент. Контент, структура. Структура. Для тех, кто это будет использовать для видосов, Сейчас у меня будильник тут заорет. Для, кто будет использовать для видосов, для записи коротких сториз, там минутных и так далее. Я буду давать. А, да кто уже был, знаете. Трехчастная структура, помните, да? Три части, а внутри еще три части. Элементарно, знать знаем, никогда не делаем. Но постепенно в голове это укладывается, формируется. Это не вот это не из девяти пунктов, знаете, структура продающего поста. Фаня! Успокойся, собачка у нас такая, лает она так. Ну вот. Три. Три. Ясно, понятно, просто. Хочешь потом добавляй, разбавляй, что-нибудь делай и так далее. Ну вот, нет, нафиг. Вот она, сейчас будет тяпкать, я не хочу, чтобы вам в вам тяпканье резко было. Вот. Контент-структура. Для тех, кто э -э, хочет использовать это в переговорах, вообще разговор на жаре, в эфирном, в трансляции. Во-первых, а аналогичная структура ложится. Ну, давайте так, понимать правильную вещь, что любой большой эфир, любой вебинар, он, это же не вот это, он состоит, соответственно, из каких-то блоков. А каждый блок из себя что-то представляет. И вот в каждом блоке можно использовать эту структуру. Что-то хотелось умное сказать, забыл Ну что, я без носочков? Блин, без желтеки моих. Блин. Неправильно говори, Насчет носочков. Для тех, кто м -м, вот либо прямые продажи, переговоры, да. Ребята, настолько элементарная техника, буду выдрючивать из вас ее до автомата уже извините по-другому не скажу не буду сейчас говорить как дыхание дыхание пауза вот выдрючивать буду чтобы это было на автомате вот пять лет моих продажных тысячи тренингов сотни студентов начинают это делать, начинают слышать клиента. Вот всем говорим, слушать и слышать, слушать с надо слушать, что он говорит, надо понимать, что он говорит. Ты какого хрена ты будешь, если ты, блин, заткнуться не можешь? Да заткнись ты уже, в конце концов, выдержи ты паузу. Нет, летим, несемся куда-то, выдаем, блин. что выдаем? А потом говорит, ой, я что-то ему говорю, а ему не нравится. Какой ему понравится, если ты, блин, количество несешь. Выдохни, успокойся, услышь, задай встречные вопросы уточняющие. Сбор информации, анализ, презентация. Я сейчас, ребята, кто понял, я вообще-то выдал сейчас такую вещь, которая золотого стоит дорогого. Переговорщики мои любимые. Но через паузу. Через спокойствие. Они а это. Так, все, хватит об этом. Это а что, сколько уже? Уже. 28 минут, шкинку! Так, будем сокращать. Так, тело. Тело, эмоция. А, так, тело. Эмоция, невербальный речевой аппарат. Подготовка. Значит, так, по поводу эмоций. Опять же, возвращаемся ко времени. Время, Вашу мать. А -а -а. вспоминаем ситуацию. Если вы ни хрена не готовы технически, если вы не можете набросать текст, если вы не можете сгенерировать текст, его, его, его, его подготовить, да, то ваше время безумное. И смотрите, что происходит. Ты сейчас, сейчас. Ты пребываешь в какой-то ситуации. Ты хочешь что-то выдать какой-то материал. Тебя переполняет эмоция. Ты стоишь на, на, этом самом, э, на берегу озера, закат, мла на мла и ты сидишь, сука, полчаса настраиваешь камеру, потом 15 минут думаешь, блин, что чё, чё сказать. Солнце ушло, заката нет. Ты что-то увидел случайно какая-то ситуация, тебе, вау, ты хочешь рассказать, как это, что это, а а «Ой, такая ситуация, ой, как здорово там произошло что-то, все, где эмоции?» Нету эмоций, поэтому опять возвращаемся к подготовочкам. быстро, быстро, быстро, быстро. А, ну, плюс эмоции, сразу забегу вперед, есть эмоция, а, как генерировать себе эмоцию, как ее прокачивать, да? Но это другой вопрос, невербалика. ясно Смотрите, вот эмоция, ясно-говорение, да, и невербалика, ясно-говорение. Ежели я с вами общаюсь, да, и говорю, пункт номер один, пункт номер два, пункт номер три. Ясно? Ясно. Гов... Ясно говорю? Ясно говорю. Да? Да. Если я с вами говорю о том, что, ребята, да пошло оно все к херовой матери. Или я говорю, да пошло оно все к херовой матери. Где оно пошло четче, яснее? Конечно, вот здесь. Вот там, да пошел ты. Вот там понятно. А здесь хер его знает. Пошел, не пошел. Речевой аппарат. Ну, ерунда казал, Казалось, какая связь. Ясно говорение, речевой аппарат, да? Ребят, ну, извините. Сейчас. Там мне насрать. Я вот сейчас готовлю протезирование. Кто из вас до этого времени заметил, что у меня во рту или у меня что-то с дикцией? Да, ну, возможно, что-то заметили. Это, кстати, еще по вопрос отношения к себе. Ребят, не поверите. Я сейчас готовлю рот под протезирование. Да, мне 50 с... С хуем лет. Ну, вот так случилось. И при отсутствии хреново тучи зубов вы меня понимаете. Почему? Потому что я что-то выговариваю как-то. И буквы у меня не сливаются в одно сплошное Поэтому ясно говорить это еще ясно произносить. Все, думаю, хватит об этом. Кстати, напишите потом, кто заметил до того как. Что-то у него там не так. Значит, есть упражнение. Дикционы и так далее. Это важно. Так, эмоциональное состояние. Я бы немножечко раньше говорил. Эмоциональное состояние. И оно важно. Ясно, ясно говорить это значит, смотрите, я сейчас немножко здесь углублюсь. Когда вы выдаете какой-то текст, смотрите, в тексте, тексте имею в виду словесный, когда мы пишем текст, вот давайте вспоминать, там Чехов, Тургенев, да, у них вот это описание, ситуации, картинки, ла-ла-ла, занимает километры, да? Ну вот кто-то по складу характера балдеет читает. Я, например, жик, не к сюжету, жик Время сейчас такое, что описание, ну нет, но ну есть тренинги, где дают, надо вот писать вот так, ва ва, -ва" вести, да. я не могу, у меня это вот, ну, наверное, и ко мне приходят те, которым вот это вот, мне надо вот, тынь, тынь, тынь, тынь, понял, понял, не понял, смотри пункт первый, все, вперед, давай, надо, давай, не надо, ну, чувак, ну, блин, созревай иди, вот, ну, я такой, а... и в ситуации, когда мы, наша задача быть достаточно кратким, емким, то эмоция может передать огромную тонну текста. Ты можешь сказать «Там было! Паба!» Или «Там было! Там было! Паба!» И давай описывать, что там было. Сколько времени уйдет? Сколько текста уйдет? Насколько ясно человеку? А когда «Паба!» Все ясно, как же, как вот это вот иди идете идем идем да да так ладно на этом хватит так дальше очень важная вещь трудно объяснимая по мне так но это значит мозг генерация пишу говорю опять же смотрите когда мы пишем у нас задействованы одни там какие-то неровные наверное вот. и там совершенно иной процесс создание выдачи текста. Что интересно, даже после перепрошивки ко мне прилетает отзывы это кстати по социальным доказательствам. У меня один из участников, который видосы снимала до перепрошивки, вот она такая говорит, желтый, слушай, я нифига не поняла, и что за побочный эффект? Я тексты раньше вымучивала часами. А мы там чуть-чуть элементы генерации, вот ясно говорение они, конечно же, используются. Ну, тренинги, все они чуть-чуть, чуть акценты разные, но чуть-чуть переплетаются в каких-то моментах. И, короче, она говорит, слушай, желтый. Она еще прямо во время тренинга это заметила. Я что-то начала писать текст, то я парилась, а тут я. И он у меня раз. Раз по структуре. Ясно, понятно. Мне дали говорить. Как, блин, все классно, понятно. тут чуть чуть Работает, работает, вот, то есть, мозг каким-то образом перестраивается и начинает по-другому формировать и вообще вот это весь процесс происходить, вот, плюс, когда пишем, скорость другая, когда мы говорим, здесь совершенно другая скорость, опять же, переплетается с невербаликой, с паузами и так далее. Здесь, говорится, вот эти вот пословицы слова «не воробей» вылетит, это самое, да, там что, семь раз отмерь, отрежь, думай, прежде чем говоришь, и так далее. Это все к тому, что эмоция хорошо, с другой стороны, раз эмоции, вот эти вот эмоции, нервозность перекрывают, и, ну, даже как мы с женами, с мужьями ругаемся, какой хрень несем раз. Какую чушь, дичь, блин, потом самим стыдно, потом, блин, вот это вот, чё сказал, зачем сказал? Тут дурак, дурак, по-другому ж не скажешь. Потому что мозг отключается, потому что не дышал, потому что, блин, структуру не держал, потому что, блин, э -э -э -э -э, понеслась. Ну, то же самое, здесь все то же самое, ребят, ну, только немножко... Другие люди, другой формат, немножечко поспокойнее, без мата, может быть, мата поменьше. Ну, по сути, то же самое. Вот. Короче, мысль такая. Приучись мозг быстро генерировать. Цель, целеполагание. Что хочу сказать. Какими словами. Доча у меня уже скучала, я уже тут с вами. 36 минут. Сейчас секундочку. Сейчас давайте на паузу поставлю. Спрошу, доча зря я отключил, как говорится, устами младенца, глаголить сильно. Сонь, что ты сказала? Скажи еще раз на камеру. Я тоже. Э, тоже закончил. Вот, смотрите, какая разница, маленький ребенок, четыре с половиной года. Во-первых, то, что она, она, сказала до этого по-другому, когда камера была не включена. Она сказала, а как я сказала, слушай, ну сколько можно, давай уже заканчивай. И смотрите, и как только я ей сказал, что камера включилась, скажи на камеру, уже пошло запинание. Потому что человек начинать думать, анализировать. А это же ответственность. Понимаете, да? Понимаете? А мы взрослые люди. У нас вообще какой мозг. О, какой. Так, вот я, бляха-муха, сбился, честно говоря. Что я хотел сказать до этого, до паузы. А про генерацию, про то, что, наверное, ну, в общем, мысль такая. Да, я скоро закончу. Я уже ребятам отпускать вообще, надо. Где пьё, он тут для меня уже сейчас а на столе компотик попей, я там делал тебе. Угу баночки в нет в банке сейчас извините нет, это хорошо я сейчас давай закончу. так давай раз два три а, Давай, и так постараюсь ребята постараюсь минут восемь и заканчивать это безобразие хорошо это уже для себя перебор переборочек ну я еще постараюсь сделать ускор немножечко хотя это ускорит на пару минут так а париться вот опять же на так генерация понятно да Быстрая генерация идеи, понимание целей и полагания, цели, что ты хочешь сказать, для чего ты хочешь сказать, какой лишний текст, какой важный, какой ненужный. И вперед. Быстро-быстро-быстро. Так, дальше. Внедрение в себя. Старая песня, кто знает, это методология еще советских времен. Зум. Зум было такое, кто? З-уен. Это методика получения знаний знание умение навык то есть получить знания научиться делать их правильно нормально применять и внедрить в в навык в навык я еще добавил от себя сорян да еще плюс п привычка внедрить в привычку вот задача моя как можно больше вам штук ну в привычку сто процентов я не смогу внедрить хотя кто будет интенсивно каждый день бен бам бам бам бам бам возможно даже в привычку но уж в навык, да, мы наше святое дело, хотя бы там, пусть не 100%, но часть вещей, которые будут давать, чтобы в навык перешли. Ну, в умение пользоваться однозначно 100% у всех должно быть. Ребята, это уже извиняйте. Вот, так, дальше. То была первая подготовка, теперь второй процесс. Процесс. процесс. процессе. Есть такая вещь, как готовиться к, к чему-либо. Технология подсказок. Как вы себе подсказываете, как вы готовите текст, как вы его... А вообще, как вы вообще в принципе готовите текст, подготовка текста, и как вы себе делаете подсказки, по которым вы будете двигаться в рамках своего выступления, там, эфира, записи и так далее. Опять же, что вам мозг позволяет? Выучить все наизусть и запинаться, либо взять бумажку и не париться. Понимаем, да? О чем речь? Так, дальше. В процессе. Знаки припинания. Я, может быть, какие-то вещи повторяю, но ничего. Знаки препинания. Почему, когда вы пишете, вы используете знаки препинания, когда вы, блин, говорите, вы все, блин, как, как автомат Калашникова? Почему? Мозг так устроен, что он не может воспринимать постоянно автомат Калашникова. Поэтому будьте добры, используйте знаки припинания. Это же самая пауза, новая строка, пробел, запятая, осказательный знак, вопрос. Такие препинания в речи никто не отменял. Яркие слова. Ну вот это вот то, что вначале начале говорил, я не этим не занимаюсь, как бы искусство речи, да. Вот. Но отчасти это да. А яркие слова, конечно же, афоризмы, пословицы, какие-то, блин, штучки, дрючки такие, да, какие-то мощные слова, яркие, сильные слова. Знаете, да, есть сильные слова, есть слабые слова. Конечно же, лучше сильные слова подбирать, использовать. Эмоции в процессе использовать, конечно, важно. Позволить себе, разрешить, шуровать. Вот интересный момент, это у многих затыка лишний текст лишний текст на вебинарах и всяких таких больших штуках от того, что опять же в голове недооценка кажется, что нужно быть значимым, нужно дать больше материала, для того, чтобы было пользы больше якобы и напихать, это я называю впихнуть невпихуемое уже вот у меня сейчас, вот реально перебор переборыч ну и такой обзорный получился такая у нас встреча, да Перебор, переборыч. Когда мозг уже не воспринимает. То есть надо дозированно давать. С одной стороны, с другой стороны. Лишний, лишний текст. Целеполагание. У тебя есть задача донести какую-то мысль. Для того, чтобы эту мысль донести, нужна вот такая, вот такая, вот такая информация. И не надо сюда еще рассказывать о бабушке, о дедушке о рыбалке, хералке и так далее. Значит, здесь должно быть вот это, вот это и вот это. это. Это в структуре. когда разбираем, да? Вот это, вот это и вот это. И, соответственно, вот это, оно либо помогает донести, либо уводит. Помогает? Говори, не помогает? Нахер. Слушать и слышать. Слух. Слышим. Себя. Анализируем. Оцениваем. Про социальные доказательства. Что-то, ну невозможно это внедрить за 5 дней. Это процесс, вот сейчас вот мы переписку ведем с девчонками, которые закончили разные мои тренинги. гонка идет. Главное, что вы научились понимать, что это, что вы себе это позволяете, и что это нужно. И что нужно вы понимаете. И тогда в процессе дальнейшего развития для работы вы понимаете, ага, ну я себе в принципе нравлюсь, да, а, но вот здесь я не просто себе, ой, мне что-то не понравилось, а да, в целом все нормально, вот здесь в следующий раз я учту, что вот здесь я что-то не донес или сказал лишнее. И в следующий раз, когда я буду говорить вот это, вот кому-то доносить, вот здесь я буду вот это не говорить, а вот это скажу. Целеполагание. подчинено туда у меня вроде как все вроде как все вроде как все вроде как все все все так вот у меня с целеполаганием я собирался это сделать как ответ ты а теперь понимаю что ребят я классно изложил много, но классно и в общем есть целостный такой образ понимания вообще о чем идет речь и дорогие мои, значит те, кто будут в тренинге, я попрошу вас вот это дело все еще раз переслушать, вот будет здорово, если вы кинете конспектиком пам пам пам пам пам, что вы поняли, чтобы мне было тоже понятно, чего я вам не додал где я поставил неправильные акценты, чтобы я мог вам акцентировать на ваше внимание на те моменты, которые вы пропустили. Соответственно, для тех, кто будет смотреть это в эфире, в паблике, ну, ребят, пришлите, тоже дам обратную связь. Вот, собственно говоря. Хватит, наверное, да? Надо сделать резюме. Оно будет большой, не хочу заключение такое я постарался вам донести вообще чего и как это вот как я себе это вижу как это работает как это дает результаты получилось много я понимаю что с точки зрения оффера и продажи там не годится это больше уже контентная получилась запись поэтому у меня просьба ко всем кто умеет писать просьба, вы можете сделать из этого офер предложение Соответственно, моя благодарность будет не имеет границ в разумных пределах. Вот. Ну, соответственно, тоже я помогу с какими затыками, какие есть вопросы, консультации там, помогу сделать, отладить. Вот. Пожалуйста, значит, у меня, я сейчас, ребят, не приглашаю на ясноговорение, не приглашаю здесь на перепрошивку, я думаю, что и так понятно. Дочь уже уже лошадь делает. Вот. Я, э, понятно, что хотите, приходите. Понятно, как я работаю, с чем работаю. А значит заключение такое. Вот, давайте, бартер. С вас там офер, предложение там, не знаю, лендинг, шмендинг, ну, вот, на базе вот этого. А с меня помощь по вопросам вам, по съемке, по каким-то другим вопросам, по говорению и так далее, и так далее. Вот такое предложение будет. Ну, все, все. Пока, ребята однозначно, кто, кто смотрит до сих пор, я думаю, что мы с вами увидимся, все нормально, вот, тогда и говорю, до встречи, ребята, в онлайн и в оффлайн, все, пока, до встречи, хватит, хватит, желтый,